в игру, вернули в игру с голема зачем а кто их знает голем сейчас в принципе вообще не, не нужен ну разве что только новичкам но ну, еще он хорош из-за вот этой пушки которая высовывается из-за его вот сейчас вот из-за угла у него она далеко расположена на которой часто ломба стоит и стоит он всего лишь полляма ну а чё купим выглядит Красиво, Он мне не нужен, но просто пусть будет. Его ж, наверное, уберут потом. Вот Шутца было бы лучше купить. О, его тоже удалили из игры. Сколько разных покрасок огненных-то для него. Ну, давайте купим ту, которую за серебро. О, вот так. Еще есть покраска Феникс за 50 золота всего лишь. Но я не буду тратить то деньги на то, что мне как бы и не нужно. Ну, вот такой вот получается у нас голем. Потом я еще немножко его улучшил. Вот так вот. Шреддер, Крио и Трайенд. В этом году War Robots исполняется 6 лет. И как обычно, мы празднуем эту дату грандиозным событием внутри игры. Больше вас ждет. День рождения War Robots. Вы получаете монеты, выполняя ежедневные задания. И еще немного монет на старте. Чем старше ваш профиль, тем больше вы получите. В этот раз вы можете выбрать, какой из двух сундуков открыть. Первый доступен для всех, начиная с пятого уровня. Внутри разная экипировка для ваших роботов. Nucleon и кваркер, тяжелая и легкая версии Atomizer. Бесконечно долго стреляют энергетическими пулями, но перегреваются. Впрочем, стоит приноровиться, и это перестанет вам мешать. Пассивный модуль Overdrive Unit превращает вас в Берсеркера. Он увеличивает урон пушек, когда ваш робот при смерти. Также в этом сундуке особые версии знакомых роботов и пушек. Ivory Ravenna, Ivory Scorch и Ivory Atomizer. Также покраски для Nightingale и Aujun. Наконец, легендарный инженер Arnav Po дает вашему Ravenna дополнительный заряд способностей. Другой сундук доступен с 30 уровня. В нем хранится экипировка для титанов, а также, ура, платина. И там тоже есть новые вещи. Во главе стола, конечно же, Ноуденс, no первый титан поддержки. Эта парящая крепость чинит союзников и себя, а еще получает меньше урона, пока этим занимается. Катаклизм и Циклон. Альфа и бета версии Скёрдж. Они запускают электрический луч, который бьет тем сильнее, чем ближе находится цель. Обновление баланса. В этом обновлении мы усиливаем Блиц и Равана, Эванлэнч, Чермайд и Цаль. Также немного ослабляем Ауджун, Фантом и Авенджер, чтобы дать другой экипировке возможность проявить себя. Шреддер и Пульсар теперь накладывают обездвиживание, так же как их братья-дробовики, а также криопушки. Полный список изменений вы найдете на сайте War Robots. Спасибо вам, что присоединились к нам в эти шесть лет. Мы прошли долгий путь и не думаем останавливаться. Скоро мы расскажем еще больше о наших планах. Следите за новостями. И удачной охоты, команды! Помните, недавно я обещал вам показать нового робота? Ну так вот, вот он. Strider. Два легких одно тяжелое оружие, два пассивных и один активный модуль. Его братья это Булгасари и Кумиха. Быстрый и непредсказуемый Страйдер способен стремительно врываться в бой, вносить хаос в ряды противника, также быстро покидать поле боя. Способность Dash. Робот совершает быстрый скачок в заданном направлении, но На скачок тратится один заряд. Но это не все, что он может. У него. Особность это... Даш. У него их целых 5. 5 зарядов. У Кумиха их 2. Перезарядка 5 секунд. У Гулгасари их 2. Перезарядка 10 секунд. А у Страйдера 5. Это делает его моим любимым Даш-роботом. И, возможно, на втором месте после тира. Так как у него есть один тяжелый слот, на него можно поставить очень длинное орудие, которое будет смотреться на нем ну так себе. Он бы упал, если бы это было в реальной жизни. Например. Вы видите это? Да, я про вот эту вот огромную пушку у него на голове. Как он может удержать такую пушку, которая длиннее его? Ладно, теперь к его истории. Играю, значит, такой. И вижу страйдер за 300 рублей. Это ж капец как дешево. Они обычно... Ну, как бы, за деньги не продаются. Ну, и я думаю... А чё бы и нет. 300 рублей не так уж и много. Как раз у меня было 400 рублей на счету. Так что... дали 500 золота потому что это была первая покупка в этой игре да и вообще и оказывается что я еще из покраски его купил с э, желтой тайпан а теперь вещи о которых возможно даже не догадывались что они есть воробац или знали но просто не расслышивали это звуки это музыка в конце концов звуки модулей их никогда не слышно за того, что слишком громко стреляют или из-за того, что ты увлечен игрой. Или из-за того, что у тебя просто не включены звуки, потому что они тебе мешают. Сегодня я разберу все модули, которые могу, все звуки и всю музыку. Вы можете всю музыку изоровывать, то есть со всех карт. Можете пропустить тайм-код, будет в комментариях, что где находится. Теперь звуки ходьбы. У Страйдера они почти как у всех роботов. Похожие. Отличается от всех звук звук ходьбы Тира, как вы слышите. У него такой очень странный звук походки. Даже не знаю из-за чего может быть вызван такой звук. И ну когда он активирует свою способность, у него она становится просто ниже басом, ниже тоном, но все же у него такой же звук. У остальных роботов понятно, это поршни сокращаются, он, они топают, но это что-то. У четвероногих же роботов звук, хоть бы, тоже отличается от обычных роботов. К тому же у них еще четыре ноги, поэтому звук как бы учетверяется. Но у всех четвероногих роботов вроде как звук один. И у Тира. Ой. И у Раджина. И у Фиджина. У Фиджина просто немножко повыше тона. А так. Он такой же звук, как у Раджина. Звук ходьбы. И опять же, их четыре у него. У Наташи, потому что она тяжелый робот. Звук ходьбы вот такой. Более тяжелый. Но немного похожий на то, как идет страйдер. Но тяжелый. У Казака у него звук хоть бы такой же, как у Страйдера, но только более высокого тона. То есть у него звук поворота такой же, звук прыжка у него тоже немножко измененный Вот слышите, какой у Гепарда звук? У Гепарда звук хоть бы такой же, как у Наташи, только выше тоном и быстрее, потому что он быстрее перебирает ногами, он ведь маленький еще на карте рим есть маленькая полавочка вот здесь написано и карлз vr зачем выходить наружу?» или зачем даже выходить наружу вот как они придумали и сверху там еще где ноденс написано мы поддержим тебя с тыла или как-то так если на этой же карте подойти вот крутить эти штуки и прыгнуть рядом с ней или быть под ней слышите слышали вот это сейчас Слышите? Тихо, тихо. Играет музыка ангара. Играет музыка в ангаре, которая. Не знаю, зачем они это сделали, но это здесь есть. Именно под этой штукой. Ой, перелетел. Вот сейчас. Слышите? Это от, от той штуки идет звук, я думаю. Ну, потому что откуда бы еще? Скорее всего, оттуда. Наверное, какой-то динамик там стоит. Ну, если бы это было, на самом деле. Ну вот, кроки найджу оттуда, да. Чем ближе к этой штуке, тем громче сильно. Найтингейл уходит, как обычный робот. Ну, я имею в виду звук ходьбы. Цербер сходит примерно с таким же звуком, только кажется немножко пониже. У Алджана звук ходьбы тоже такой же, почти как у остальных. Но отличается звук ходьбы у Ареса. Послушайте, какой -нибудь. Совсем отличаются от остальных. Не похож ни на один из остальных звуков. И вот теперь без музыки послушайте еще раз звуки. Мне очень нравится, как они крутятся и как они трясутся. Надеюсь, вам понравилось это видео, обзор War новой версии всех звуков, всей музыки и моего нового робота. А теперь наслаждайтесь, как Оранг стоит под музыку из DataWing 2 минуты 37 секунд.